Всем привет! Ани Лорак с девятилетней дочерью Софией в компании Филиппа Киркорова и его детей провели незабываемые греческие каникулы. Отдых у звездных семейств прошел на славу. День они старались провести максимально активно, а вечером встречались в ресторане, где наслаждались блюдами местной кухни и отдыхали после плодотворного дня. К примеру, 41-летняя Ани Лорак впервые встала на вейк-серф и осталась в восторге. Так круто, непередаваемые эмоции и адреналин, а самое главное, победа над собой поделилась эмоциями Ани. Дети Киркорова и Лорак от родителей не отстали и также занимались спортом причем даже не совсем детским. Как отметил их папа, его дети поражают амбициями и результатами в спорте. Даже во время отдыха дети Филиппа Киркорова не забыли и об учебе, нашли время и на то, чтобы немного позаниматься, хотя в таких условиях это, наверное, вдвойне тяжелее. Ну а в награду за усердие папа балует их шопингом, с его любовью к миру моды без похода по магазинам точно не обходится. По вечерам звездная компания встречалась вместе за ужином и делилась впечатлением о прошедшем дне. Невероятные теплые вечера дружеской компании. Люблю, когда много детского смеха, добрых улыбок и ласковых слов. Делится Аня ворот.